Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Я жду, пока подсоединяются участники. Я рада приветствовать вас на парфюмерном нашем марафоне. И, как обычно, по средам мы проводим встречу. И это не просто встреча, а наша с вами совместная работа. Мы будем тестировать ароматы и создавать образы ароматов. И мне понадобится ваша помощь. Все привет! Привет, привет! Рада очень вас видеть. По традиции, парфюми... прямые эфиры нашего марафона проводят парфюмерные стилисты, выпускники Академии парфюмерного бизнеса Гульнасы Дрисовой. В предыдущих эфирах мы познакомились с потрясающей коллекцией компании «Ламбре» под названием «Париж». Все, кто к нам не успел присоединиться к нашему марафону, пожалуйста, присоединяйтесь. Вы можете посмотреть в записи предыдущих эфиров в, в аккаунтах моих коллег, парфюмерных стилистов Татьяны Крыловой, Натальи Куликовой и Ольги Азизовой. И я уверена, вам откроются новые грани ароматов, даже уже хорошо знакомых. Ну а если ароматы вам не знакомы, то это отличный повод с ними познакомиться. Сегодня мы... Начинаем тестировать авторскую коллекцию компании «Ламбре». И открывают коллекцию потрясающие ароматы французского парфюмера Ирен Фармашиди. Это «Блюматик» и «Магнетик». Это парные ароматы. Один женский, другой мужской. Как вы видите, они вот схожи по дизайну, по компонентам, составляющим парфюм и они при, при совместном использовании они создают удивительно гармоничную единую композицию. Такие ароматы призваны сближать любящих и близких людей и укреплять их отношения. А еще парные ароматы при совместном использовании потрясающую способность имеют образу... образовывать единую композицию, единый тот особый аромат, присущий именно этой паре близких людей. Итак, устраивайтесь поудобнее, приготовьте ароматы. Это вот могут быть такие полноразмерные флаконы, либо пробники ароматов. Еще нам понадобятся. Блоттеры для того, чтобы наносить аромат. А, стакан воды, чтобы освежить а, обонятельные рецепторы. Ну, а также ваши носы, классное настроение. И, пожалуйста, напишите в чате о своей готовности. Поставьте плюсик, если у вас все готово, и начнем наше ароматное путешествие. Пока вы ставите плюсики. Я вам расскажу, как это будет происходить. Мы будем наносить аромат на блотер. Подождем 10-20 секунд. И затем слушаем аромат. И я вас попрошу описать его. Описываем сначала, пишем три эпитета. Ага, плюсики вижу. Спасибо. И Эпитеты, какой этот аромат по-вашему? В Какие эмоции вы испытываете, когда вы его слушаете? В какое состояние он вас погружает? Какой он? Может быть, это свойство аромата? Может быть, это форма, цвет? Может быть, вкус? Какой он? Пожалуйста, напишите в чате, какие эпитеты наиболее точно описывают этот аромат. Я пока вот проветриваю и слушаю. Вы пока будете писать свои эпитеты, я чуть-чуть ну, подожду и зачитаю вам то, что мне увиделось в этом аромате. дожду ваших эпитетов, не буду выдавать свои тайны. Блюматик, мы сейчас тестируем блюматик. Начнем с женского аромата. По правилам этикета женщину пропускаем вперед женственный весенний аромат надежды да спасибо классные аппетиты очень аромат э, характеризует загадочный женственный да спасибо да да. да, да, да. Должна быть в женщине какая-то загадка. Романтичный, чувственный. Да, спасибо. Это он. Жизнерадостный, утонченно женственный, летящий. Да, классно. Точно, вот жизнерадостный это, – это все о нем. Чистый, прозрачный, утонченный. Да, спасибо. Классные аппетиты. Я вам пока зачитаю свои. Безупречный, гармоничный, невинный, деликатный, эмоциональный, радостный, наполненный, женственный. Да, спасибо. Вот женственный очень часто повторяется. Это именно вот о том. Это как раз аромат погружения в женственность, пробуждение женственности, пробуждение женщины. И это вот как в платьищите ищите женщину, так вот и в этом аромате, я считаю. Да, на мой взгляд, здесь тоже можно женщину поискать и найти. Аромат такой тихое счастье, аура чистоты и свежести. Аромат легкого флирта и непринужденного соблазнения. То есть в нем не нужно завоевывать, угонять. И это вот... Тот аромат удовольствия, когда он а, транслирует именно вот чистую женственность в ее в чистом виде. Он комплементарный, конечно же, очень. А состояние, в какое состояние он погружает? Конечно, он... Не такой, как громкие ароматы, которые характерные ароматы, которые заявляют о себе с порога. Он хрупкий, почти невидимый, но такой необходимый. А сейчас я вас попрошу написать, представить, какая бы женщина могла этот аромат носить? Какая она? Как она выглядит? Какой характер? Как она одета? Что она чувствует? Пожалуйста, напишите в чат. Какая женщина в аромате Блюматик? Жду, пока вы пишете. Аромат очень не вызывает много комплиментов, очень внимание большое с мужской стороны, потому что мужчинам нравятся такие ароматы. Ненахальные. Этот аромат прям настоящей весны, он такой молодит и освежает, очень оптимистичный. Счастливая кокетка, да, такая, спасибо. Я вам пока зачитаю, как мне увиделась эта женщина, как она мне представилась. Милая, задорная, трепетная, желанная, искренняя. Уверенная в своей неотразимости, счастливая, летящая. Да, точно, да, Ольга, спасибо. Счастливая, легкая, открытая. Да, точно, Гульнас. Такая девушка весна, оптимистка, ухоженная, обаятельная, доброжелательная. В романтичном стиле, да, да, точно, да, спасибо. Вот. Мне представляется даже с разными образами этот аромат. и Может быть, светлое платье и, может быть, даже строгий брючный костюм э, с белой сорочкой. Ну, почему бы и да. Она женственна, скорее всего, не в джинсах, а в платье. светлое открытая миру и окружению. далее Лена, точно, спасибо. И она такая прям девочка-девочка. То есть у нее нет... Э, э, улыбающаяся, да, улыбающаяся, открытая, хрупкая, очаровательная. Я так думаю, любящая, любимая. И такая девушка ей не нужно ничего доказывать, выяснять. Она, скорее всего, такая вот уязвимая в реальности, но в то же время она такая сильная своей вот женственностью, женственностью, цел целомудренностью добродетелью, то есть это вот, да, это вот, вот просто яркая демонстрация истинной женственности, романтичная, с ямочками на щеках, с лентой в волосах, ой, классно, прям увидели женщину, эту девушку. Девушка весна, это точно, да, юная и всемогущая в своей чистоте. И вот, как мне кажется, именно вот в той чистоте, в чистоте душевной, вот, чистая, открытая, без каких-то мыслей или, или женщине, которой всего этого не хватает. Да, конечно, Лена, да, это вот, если у, у нас этого нет, у нас есть помощник аромат, который мы можем. И сейчас мы можем а, напишем, попрошу вас написать, куда этот аромат мы можем строить в парфюмерный гардероб, куда с ним уместно прийти, куда его надеть и в решении каких задач он может помочь. То есть, либо мы его используем, используем, потому что он нравится, и можем использовать также с какой-то практической целью. То есть, для решения каких-то наших задач, для коррекции. Коррекции, Лена, уточни какой. -то. Может быть, это женственность? Да, Конечно. Утреннего выходного дня на прогулке, на первое свидание. Да, согласна, спасибо, Гунас. Как еще мы можем использовать этот аромат? Куда мы его можем надеть? Он универсальный, либо он для какого-то особого случая, для какого-то выхода. Можем ли мы его, скажем, в социум, на работу, либо только дома для своих близких, либо только для себя. Якорение отпуска, радостных событий, дневное усиление женственности. Да, согласна, Ольга, спасибо. можно что-то безмыхниться. Да, это в, тот, в том случае, когда в, в, в, преобладают вокруг какие-то, может быть, жесткие рамки, и женщине нужно почувствовать именно женщиной. То есть женщина должна быть женщиной, как вот в фильме Служебный роман. Или «Ахиджакова» вспоминают. да. Вот аромат именно погружения в женственность. На мой взгляд, очень хорошо аромат подходит в офисе. То есть в том офисе, где особенно есть дресс-код. Он дополняет образ, но делает его более женственным. Сглаживает какие-то углы. Да, на работу тоже можно, если работа с людьми, где важно выстраивать отношения. Да, согласна. И на мой взгляд, конечно, очень подойдет этот аромат для тех сотрудников бьюти-сферы, скажем так, либо педагогов, возможно, врачей. Там, где нужно выстраивать отношения и где предполагается находиться в близком контакте с людьми. Вот. На мой взгляд, очень хорош для деловых переговоров, где нужно именно подчеркнуть. То есть не жесткие переговоры, а нужно подчеркнуть свою женственность аромат вот он позволяет быть такой защищенной и трогательной и на мой взгляд аромат не только на первое свидание когда он создает такую ауру беззащитности а на мой взгляд идеальный аромат невесты то есть он чистый открытый искренний его можно ну не только на работу на учебу на какие-то возможно на экзамены да точно Гурнас, да спасибо на сдержанно торжественные мероприятия, где нужно, ну, где не нужно выделяться и, скажем так, чувствовать себя звездой. Для проработки женственности, и как аромат любимой женщины он тоже подойдет. У меня вот была история с клиенткой. Она выбрала этот аромат для себя, именно для для прокачки женственности. Она живет одна с сыном. И в какой-то момент у нее очень много было работы. Она всегда была так загружена. И уходя с работы, ее работа в принципе не заканчивалась. У нее очень много было звонков по телефону, каких-то контактов. Буквально до ночи, пока она не выключала телефон. И в какой-то момент она пришла домой, поздно вернулась с работы. И почувствовала аромат. Дома аромат, а дома был ее только ее восьмилетний сын. И она спросила его, а что это, чем это пахнет? И ребенок, ну, может быть, подумал, что мама его отругает, и сказал: Мама, тебя так долго не было, я обрызнул, и мне прямо стало легче. То есть, вот ребенок настолько искренне хотел, чтобы мама быстрее пришла с работы, чтобы быть вместе. А таким образом, вот этот аромат стал ароматом любимой мамы. Наташа Колесникова, привет тебе большой! И твоему сыну Лешке Это уже легенда, и в моем активе замечательная история про классный аромат. И для многих уже стал любимым. Лена пишет, я его носила весной и летом, и он меня умиротворял, не мешал в работе, ни мне, ни моему окружению. Да, Лин, я согласна, он очень такой корректный, политкорректный, я бы сказала. И он не будет... Это вот аромат, где не выпирают какие-то углы, скажем, где какие-то яркие ноты, и он не напрягает очень. Да, как трогательно. Действительно, такие истории, они прямо вдохновляют. И ты понимаешь, что в такие моменты, вот, что это не просто аромат, который вот просто классно пахнет, а когда... Аромат может стать чем-то большим для тебя, вот каким-то помощником, соратником. Это, конечно, классно. Вот. И сезон, вот в какой сезон его можно испол использовать? Да, очень тонкий гармоничный аромат, как сама Ирэн. Классный аромат и классный помощник. Да, я соглашусь с вами. И очень здорово, я просто горжусь, что у нас в коллекции есть этот аромат. И если кто-то его не доглядел, не разглядел, я, вас, я вам очень рекомендую, присмотритесь к нему повнимательнее. Он очень классный, очень помощник большой в каких-то задачах, которые вы, в принципе, может быть, еще до сих пор не ставили. Да, Сырен трогательная, нежная и рен, тонкая, да, а в какое время года мы можем использовать этот аромат, как по-вашему, то, что весна, да, он, конечно, такой очень нежный, все способствует, Подожду, когда напишем, напишите в чат, какое время года для этого аромата, какой сезон. В любое время, только не в сильный мороз, мне кажется. Да, согласна. Сильный мороз, здесь, конечно, мне кажется, просто эти нежные цветы просто погибнут мороз. Вот его сразу не, полю... не сразу полюбила, а сейчас это мой любимый аромат. Да, я, Наташа, вас понимаю. Аромат очень классный, уни... Уни... универсальный. Да, соглашусь. Ну вот, э, на мой взгляд, немножко он может э, напрягать самую-самую сильную жару, может быть, да. Но, опять же, здесь тоже вот есть разные критерии жары. Есть жара с влажностью и, и с ветром, тогда, ну такой момент, может быть, его и можно использовать. Это все, как говорится, проверяется экспериментально. Ну все, вот на этом мы заканчиваем с ароматом Blumatik и приступаем к аромату магнитик Это мужской аромат. И здесь, также в той же схеме, мы наносим на блотер аромат. Ждем когда спирты проветрятся, и пишем три это в чат, какой этот аромат, какие мы эмоции испытываем, какой он, в какое состояние он вас погружает, что он вызывает, какие эмоции вызывает, когда вы слышите этот аромат. Подожду ваших эпитетов и расскажу про свои ассоциации, что у меня увиделось в этом аромате. Первая реакция вызывает, конечно, восхищение и успокаивает очень. Причем успокаивает со стороны, скажем так, то есть мужчина, если в этом аромате, то спутница успокоит. Бодрящий, увлекающий молодой. Да. Да, Ольга, спасибо. Молодой и, возможно, молодящий, я так думаю. Это не, не значит, что нельзя мужчине в возрасте пользоваться этим ароматом. Если мужчина молод душой, то почему бы и да. Улетный, классный, спокойный, свежеманящий. Класс, Лена, да, спасибо. Пока скажу вам свои ароматы. Глубокий, спокойный, притягательный эмоциональный, гармоничный, интригующий. А еще а, такой размеренный, без суеты. То есть аромат очень спокойный, чувственный, достойный, элегантный, увлекающий, притягательный. Да, спасибо. Элегантный, влекущий, чувственный. Да, спасибо, точно уже вот. Очень увлекающий, действительно. За таким мужчиной тоже хочется идти, как и за женщиной. Это вот свойство ароматов этой пары. Они очень за этой женщиной хочется идти, она увлекает, она интересна. И мужчина, он очень интересный, очень загадочный, надежный, верный, любимый. Да, согласна, Ольга, Спасибо. И, конечно, мужественный. Не мальчишка легкомысленный, а уже довольно зрелый. Мужчина молодой, может быть, не очень молодой, но это к возрасту не имеет отношения. Этот аромат. А теперь представьте мужчину, который бы этот аромат мог носить. Какой он? Какой он этот мужчина? Как он выглядит? Какой, как он одет? Пара, вызывающая восхищение. Да, согласна очень и Я бы сказала, добавила бы идеальная пара, пара ароматов, и если пара выбрала этот аромат, это действительно пара, которая, у которой совместимость и душевная, не только вот люди могут жить вместе, они могут быть, люди часто бывают, живут вместе и остаются чужими людьми, а здесь просто вы не сон. Все звучит, и не только и аромат они выберут, конечно, который сольется в один аромат, и это будет их аромат, аромат этой пары. Классно. Да, какой мужчина, пишем. Что он чувствует, какой у него характер. Какой он, мужчина, в этом аромате. Аромат магнетик. Да, это мой муж молодой душой, у него этот аромат фаворит. Да, я согласна, Ольга, он, конечно, возраст отношения совершенно не имеет к тому, молод человек или нет. Наверняка позитивный, оптимист, и, конечно, это с годами это не уходит. Если это есть, то есть. Жду и эпитеты «Какой мужчина?», «Как мы его представляем?», «Как он видится?», «У кого-то с конкретным человеком это ассоциируется, возможно». Тот, который уже носит этот аромат, либо аромат подойдет этому мужчине, потому что выражает его сущность. И Ведь сущность человека она определяет во многом его, так сказать, пристрастие. И аромат выбирает человек интуитивно, тот, который ему нужен, необходим в этот момент. И вот какой мужчина у нас в аромате магнетика? Дожду, пока вы пишете. Современный, уверенный в себе, любящий жизнь. Да, да, согласна. Он современный и он уверенный. И я так вижу его, что аромат подразумевает высокую самооценку. То есть не уверенный в себе либо для коррекции. Вот как раз для того, чтобы повысить самооценку. И да, мужчина безусловно знает себе цену. И это, знаете, как у Жванецкого. Мало знать себе цену, нужно еще пользоваться спросом. И вот здесь, да, это вот про то, что действительно этот аромат и аромат блюматик тоже про высокую самооценку. С таким мужчиной спокойно, он знает себе цену, он всегда серьезен, да, Лен, согласна. Он как раз вот самодостаточный, надежный мужчина без суеты, ему хочется доверять. И он доброжелательный, благородный, современный, хороший семьянин. Да, Наташа, спасибо, согласна. И это аромат, который не даст забыть о своих намерениях, то есть это своего рода мотиватор, достигатор. И если вот вам действительно этого, может быть, не хватает, и вам нужно вот обрести эту уверенность, и нужно, чтобы, ну, какую-то энергию для достижения цели, да, вот этот аромат вот очень подойдет а, именно для этих целей. Уверенный, спокойный, гармоничный, да, согласна, это -то точно пользуется спросом. Да, спасибо, да, Гульнац, точно, это вот а, аромат, который демонстрирует именно при том, что он обаятельный, творческий может быть даже мужчина, открытый, но в то же время он знает, чего хочет и к чему идет, и он точно знает, он выбрал эту дорогу, и он идет к своей цели и к своей мечте. Хотя вот он такой без пафоса излишнего, очень такой без возраста на мой взгляд без время вне времени суток то есть универсальные и сейчас мы переходим уже к задаче куда мы можем строить этот гардер в парфюмерный гардероб этот аромат в решении каких задач он может вам помочь самый популярный среди моих клиентов лена да и не только среди твоих вот мои клиенты очень любят этот аромат уважают и даже если может быть где-то чуть-чуть, может быть, человек, вот мужчина не дотягивает. И потом, когда он до этого аромата, и когда он начинает им пользоваться, потом звонит и благодарит и говорит о том, что да, действительно, это как раз то в этом аромате я нашел, а то, чего мне не хватало. Достаточно универсальный, да, согласна. Вот, и, на мой взгляд, он для любого сезона, для... И для открытого, и в закрытом повещении, на мой взгляд, он очень будет корректно себя вести, не задавит, не задушит и, скажем, не проявит какую-то экспансию. Какие сезоны, по-вашему, такой всегда себе притянет одним словом магнит, далина, правда? Ну вот, мы с вами разобрали сегодня два аромата. Как мы увидели, что в этих ароматах очень много общего. Они перекликаются, какие-то свойства имеют общие, какое-либо назначение. Может быть, у каждого свое. И вместе эти ароматы, вот попробуйте их послушать вместе. Вот сейчас два блота расложить, это очень красиво. Я вас уверяю, если вы этого никогда не пробовали, попробуйте два блоттера. Это настолько красиво, и вы увидите, что это вот единство обретает эта пара, если совместно используют этими ароматами, пользуются этими ароматами. Вот, мы сегодня с вами разобрали два аромата. Первую пару авторской коллекции, и у нас впереди еще очень много пар. Авторская коллекция «Ламбре» в основном идет парными ароматами. И я сегодня вас, я благодарю вас сегодня за нашу встречу. Она без вас была, не была бы такой живой наполненной. Мы сегодня увидели новые грани, открыли ароматов «Блюматик» и «Магнетик». И сегодня я передаю эстафету нашего парфюмерного марафона Следующему эксперту это парфюмерный стилист, выпускница Академии парфюмерного бизнеса Гульнасы Дрисовой Елена Степаненко. В следующую среду, 18 ноября в 11 часов Елена познакомит вас с прекрасной парой ароматов авторской коллекции. Следите за анонсами. А на этом я с вами прощаюсь, и я вас попрошу написать в комментарии под постом, как вам сегодня, сегодняшняя встреча, как вам такой формат, какие вы эмоции испытали, какие у вас случились открытия. На этом я завершаю. Да, идеальная пара для семейного гардероба. Вот, стоят рядом, и не подумала соединить. Да, Ольга, вот, надо чаще встречаться, мы для этого встречаемся и несем эту полезность в мир. Я вас благодарю, дорогие друзья, за внимание, за участие активное. Мы сегодня с вами очень хорошо поработали. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.